Приветствую вас, друзья! Мы на YouTube-канале Все для Клёва». Мы с вами на втором батле большого понимаем. кубка Fish Dream в Одесской области. И вторая пара вот соревновалась. Это одна из фаворитных, скажем так, пар, которые реально спортсмены, посмотрите на их снаряжение, садки. Это же бомба просто. Вот. Но, как говорят, что сегодня что-то клев был плохой, что-то. Мелочишка. Сейчас посмотрим, что у нас есть. Это у нас финальная часть соревнований. Это Стас и Алексей соревновались. Кило 820. Кило 820. Еле успели приехать на финальную часть уже их батла. Посмотрим. О, Так. Там был кило 820, да? да. Здесь. здесь вот маленькая упала. Решающая, может быть. Да. 2450. 2460. Ну что ж, победа у нас Алексея. Выпускать. Мы ее, поздравляем его. Тяжело, тяжело, тяжело. Тяжело, да? Понятно. Это Александр. Прошлый участник соревнований, все вы увидите, приветствую, Александр. Алексей, ну хоть несколько слов для ютуб канала, для зрителей ютуб канала, все ли хоть расскажите. Ну хоть... что, мы приезжали там, пару дней назад, тренировались, да. было рыбы намного больше. Так. Мы сегодня приехали, рыбы нет, Рыба нет. Ну... Поэтому, поэтому тут их с были. Понятно. Разнообразные. Ну, хоть буквально еще ну, пару минут расскажите, как вы пришли к фидерной ловле? Какие у вас есть достижения в спортивной рыбалке? Вот не, ну, достижений там особых нету. А фидерной ловле пришел ну вообще ввел рыбалкой. Ага. Вот, с пяти удочками бегал. Вот, Что-то как-то уставал и рыбу не ловил. Потом узнал про фидер. Начал ходить по магазинам узнавать, там у продавцов, толком тоже не могли еще рассказать, пока не попал на любительский турнир, там где были опытные федеристы. так к ним примкнул, в 2013 году, и уже, ну, первое соревнование, я поймал одну рыбу 20 грамм, вот там какое-то предпоследнее место занял, второе соревнование, вообще ничего не поймал, вот, а потом потихоньку уже значит что-то что-то Ну, что-то у вас какие-то достижения были в спортивной рыбалке? Ну, так, ну, не скромничьте пожалуйста. Да не было никаких, в личном зачете я еще не побеждал ни разу, то есть иду к этому. Понятно. Хорошо, спасибо большое за Ваш комментарий. Да, Сейчас пойду попросил. поспрашиваю у Стаса что-нибудь. Осторожно, я, я не поймался. Стас, расскажите Вы, пожалуйста, да. как Вы пришли к Фидерной Ловли? ловле? Фидерной пришел из Карповой ловли. так А в Карповую как пришли? Карповый просто с товарищ привел да вот до этого ловил как и все нам макушатики, на, на прочую снасти ага. он товарищ предложил съездить на соревнования пока. так участвовали в карпу понравилось интересно очень кстати пожалуйста так вот. Когда, ага. когда крупную рыбу ловишь так вот а фидер пришел один раз меня товарищ тоже пригласил участвовать в фидере. приехал понравилось тем что более темповая рыбалка то есть если на карповые можно от трое суток одну-две рыбы поймать ага. то фидерная хоть и мелочь но клюет постоянно даже без ну и выходит чуть-чуть дешевле чем карповые понятно на первое соревнование я вообще во время тура сидел, спал у меня на квивере по пау, паутину успел свить. Так. Раньше боролись, лишь бы последние места не забить. Со временем чуть-чуть подросли. Так. Подросли. И достижения. Достижения, ну такое. Были как-то серебряными призерами. На Кубке в области Так Это в прошлом году? Нет, это в позапрошлом году ага. И в команде Мы с напарником Чемпионы на Кубке области В Николаеве И я чемпион области э, На чемпионате Понятно Это такие Понятно, Не, нормально, что отлично, супер Вообще Пока более серьезных достижений, никаких острыми. Я понял. Расскажите, пожалуйста, на какую снасть вы ловили? Очень интересно. Есть ли какой-нибудь маленький секретик для зрителей канала Селеклева? Ну, секретики. Поделитесь. Я могу сказать такое, что, скажем так, в эту пару ничего невозможно предугадать, потому что рыба не реагирует ни на корм, на состав корма. Ей без разницы, что сыпать. И сыпать ли вообще на это несколько раз на рыбалку ездил в этом году и проверял очень капризная к насадке то есть она требует то одну то другую насадку постоянно приходится что-то выдумывать и опять же играться с повод длиной поводков размером крючка формой крючка потому что бывает сегодня работает один крючок вот, там сечет рыбу все отлично приезжаешь навязал этих крючков начинаешь ловить исходы и засечки. Знаешь, вы думаете, какой крючок ставить. То есть, в принципе, по крючкам особо лучше секретно. Есть три формы крючка. Это чика, сода и аджи. Вот ими пользуемся разных производителей. просто. Вот, сегодня ловил на сода в 10 очень крупный крючок. На удивление, мелкая рыба, но засекалась лучше на крупный крючок, чем на реке. Осадки сегодня использовали пары, шпинг, мотыля. Э, обычно мотыль является панацеей, если не клюет вообще, то на мотылях что-то клюет. Ага. Сегодня мотыль в Гноре в полном рыбе его вообще нет. Не ага. Самое лучшее сегодня это комбинация там нескольких видов опарышей. Вот. А с, э, какая у вас была Дистанция. оснастка оснастка какая? оснастка инлайн. то есть ну как бы э, на всеукраинских правилах принято как и на фипсе международных то есть разрешена только инлайн оснастка а можете показать сейчас вымотаю покажу. ага а вот у меня висит готовая самая в принципе на мой взгляд самая простая оснастка заключается в чем на основном шнуре Отвод под кормушку, бусинка, кусочек фидергама, к нему привязан поводок. Фидергам. я не вижу. Вот, вот это фидергам. А, это фидергамчик, да? Да. Ага. То есть, фидергам для чего нужен? Для того, чтобы при скоростном выматывании, грубо говоря, не обрывать рыбе губу. Он чуть-чуть амортизирует. А также, если крупная рыба попадается, то меньше вариантов, что она сойдет или оборвет поводок. Драма. Понятно. И получается вот, тут <смех> <смех> небольшой подводик получается, не подводик, а... Да, да. Ну, я на течение, если, скажем если... так, карабины для кормушек с отводом. Ага. То есть, Понятно. Если настоящей воде, то я ставлю просто карабин. А по поводу какой сегодня больше лучше работал? <смех> <На>. <смех> Неизвестно. Неизвестно. <смех> Пробовал от 50 сантиметров и до двух метров в основном ловил на в районе метров вот, поводок большую часть на такой ловил. понятно то есть ну, говорю, рыбалка вещь такая непредсказуемая из-за чего и нравится что каждый день за по-разному что я здесь был в воскресенье Ловилась по одному. Мы здесь были во вторник. Ловилась по-другому сегодня. Не ловилась вообще. Ну, такая... Рыба, которую мы обычно считаем мелочью, сегодня была бигфишем, как говорится. Понятненько. В принципе, все. Дистанции лова были... У меня 40 метров рабочего, Леша там 37, по-моему. И лёша еще пробовал ближнюю дистанцию. 18-20 метров. Я на ближнюю вообще не уходил. Пробовал ловить на 60 метрах. Невозможно удержать. Кормушку даже 80 грамм сносит. А основная у вас шнур? Да, шнур. я ловлю на шнуры. Ну, Какой на... диаметр шнура у вас стоит? 0,06-0,08. Основного шнура? Да, основной шнура. елки-палки. То вообще тоненький. При ловле кормушками до там, 80 грамм можно ловить на очень тонкие шнуры. Это дает меньшую пару шнура. Ну, да. то есть течение его не так выдувает. И соответственно меньше тянет кормушку. То есть если течение более сильное, надо использовать тяжелые кормушки. Тоже в основу, ну я лично ставлю тонкие шнуры на основу и, и добавляю в конце шок лидер. То есть из толстого ага. шнура шок при силовом забросе не обрывать основную леску, а вся нагрузка приходится на шок лидер Понятно. А шок лидер длина два удилища или сколько? Ну я мотаю обычно где-то 12 метров. Для чего делается? Для чего это делается? Для того, чтобы при забросе шнур на шок-лидер используется уже такой где-то 25-30 лб ага. и здесь вот у меня намотано ну, 12-15 метров вот. для чего мотается не две длины удилища а чуть больше потому что у федеров колечки маленькие и чтобы при силовом забросе узел не бил по кольцам не выпивался ага. ну и опять же если сильное течение то чем больше всяких узлов на шнуре или на леске, тем больше вариантов, что за них что-то будет цепляться. Потому что вот мы ловили в Приднестровье, там дистанции лова 80-90 метров, приходится кидать далеко, тяжелые кормушки 100-120 грамм. Ага. И течение несет много мелкой травы, когда выматываешь, она забивает кольца и бывает ломаешь вершинки, ну и соответственно рыба сходит. Понятно. Вот такие дела. Удилищами сегодня ловил я одна палка 3.6. В принципе, почти все. Весь тур проловил. Под конец оборвал снасть на одной, на второй перешел на хэвик, то, что осталось запаснуло. Понятненько. Да, и какую прикормку использовали сегодня? Сегодня Fish Dream IQ Super Black. Super Black, да? Вот это черная. Она черная идет с небольшими креплениями зелененькими. Ну, их почти уже мясо мы. Можно понихать. А, да, я ее ничем, бисквит, да, ничем не разбавлял. Замешал чистым. Как по мне, так она вафлями артек пахнет. Ну а ты же вижу, что бисквит Ну говорю, весеннее время, когда массовый ход тарани, я не знаю, это может сугубо мое мнение, но роль прикормки такая второстепенная потому что ребята которые ловят так называемую классическую оснастку то есть груз три крючка больше шансов поймать рыбу чем на да и причем крючок. ловят по две по три да, да да потому что рыба стоит в разных ярусах мы это регулируем длиной поводка ну да чтобы, а у ребят изначально там по три крючка стоит вот сегодня соседи при нас подлещика от доону вытянули я еще в этом году подлещать и видел. Да, понятно. Огромное спасибо Я за то, что вообще. поделились свои, своими секретиками для да. канала Все для клева. Большое вам Все. спасибо, всего самого хорошего, удачи. Все, спасибо большое, Алексей. Вам удачи в следующем спасибо. туре, всего хорошего говорят Все, ладно, хорошо, не хвастание нам в этом тоже желали удачи. <с да? Нам поэтому. Елки-палки. Друзья, значит, самый главный секрет это не желайте спортсменам удачи. Желайте не хвастание швы, правильно? Да. Вот так. Все, ну мы с вами прощаемся. Вы были на канале Все для Клева, друзья. И смотрите, в следующих видео будет опять же таки батлы. Будут новые секреты, поэтому смотрите и наслаждайтесь. Каналом все для клево. Всем пока, всего хорошего, счастливо.